Добрый день, мои уважаемые друзья, коллеги. Вот как раз к нам и Аида присоединяется. Мы уже думали, что не, не, не присоединится. Сегодня у нас выпуск на YouTube-канале, он посвящен выборам, прошедшим выборам 19 марта. И сегодня у нас в гостях виртуальные виртуальной нашей студии, да, нашего канала, это как раз все те люди, которые активно занимаются, занимались, я надеюсь, будут заниматься вопросами как раз выборов, наблюдения за выборами и тому подобное. Я бы хотела, чтобы гости представились сами. Ну, Маша, давай начнем с тебя. Добрый день всем. Меня зовут Мария Лобачева. Я... Представляю общественное объединение «Эхо». Мы занимаемся выборами уже, по-моему, больше 20 лет. Стараемся наблюдать все избирательные кампании. Уделяем внимание как долгосрочному, так и краткосрочному наблюдению, а также всем процессам в межвыборный период. Да, спасибо, Маша. Данила, представься, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Данил Бектурганов, я сейчас являюсь президентом общественного фонда гражданская экспертиза и в рамках общественного фонда гражданской экспертизы мы занимаемся наблюдениями за выборами с 2014 года, с момента регистрации фонда, но на самом деле я занимался наблюдениями за выборами гораздо раньше, с 1999 года. все выборы в Казахстане мы смотрели наблюдали, не только в Казахстане, за рубежом тоже. То есть есть определенный опыт, и есть действительно какие-то выводы, которые были сделаны по этой компании, которыми я с удовольствием поделюсь. Угу, хорошо, спасибо, Данил. Аида, мы тебя а, долго... Добрый оставим. день, <свят> я прошу, у меня тут технические неполадки, что-то с зумом. Я, наверное, телефон все-таки перейду. Меня зовут Аида Альжанова. Я В этой кампании я была независимым кандидатом самодвиженцев, которого сняли на полпути. Но кроме того, у меня большой опыт наблюдения за выборами по линии УБСЕ в других странах. Сори, сейчас переключусь, ладно? Хорошо, спасибо. Роман? Добрый день, спасибо за приглашение. Приятно быть в такой кампании представительной. Меня зовут Роман Реймер, я являюсь соучредителем общественного фонда «Иркандык-Канаты», который базируется в Астане. Наш фонд занимается наблюдением за выборами 2016 года, однако мы в личном качестве, я и моя коллежанка, мы работаем, я работаю с 2011 года, качестве наблюдения, моя коллежанка с 2005 года. Спасибо большое. Ну, уважаемые наши слушатели, вы как видите, да, действительно компания представительная, как сказал Роман, потому что но вот Мария, насколько я знаю, вы занимались, и Данила, вы занимались и долгосрочным наблюдением, то есть вы смотрели не только день выборов, а именно смотрели всю кампанию, ее начало объявления и все, все вопросы, поэтому я думаю, что мы, я как раз могу вас по, в этом направлении попытать. То, что Роман, я, насколько я наслышана, если не права, поправьте меня, да, вы занимались как раз именно больше наблюдением в день выбора независимым, да? Если еще что-то есть, то скажите. И Аида у нас вот с опытом уникальным на сегодняшний день, я считаю, это как раз вот этот путь кандидата, тем более была платформа, в которой объединились женщины, которые выдвигались. Тоже как самовыдвиженцев, поэтому, ну, я думаю, у нас получится очень интересный разговор. Ну, самое первое, что, что мне очень интересно, что же все-таки, что нового, да, вот какие, ну, может быть, новшества, плохие, хорошие, там, нейтральные, но ну, в этой электоральной кампании, какое у, вас, какое у вас впечатление, какой опыт, как прошли эти выборы, вот со стороны у нас, да, гражданского общества, не побоюсь этого пафосного названия. Ну, давайте я начну. Эти выборы, ну, во-первых, отличались самой системой, то есть были приняты изменения в законодательство в Конституцию, в закон о выборах, и появилась возможность участвовать в выборах в качестве самого движенца. Это, пожалуй, привлекло внимание определенной части общества. Вряд ли можно говорить о внимании со стороны всего общества, явка это подтвердила. Но, тем не менее, было достаточно большое количество участников самовыдвиженцев, и вот именно этим отличалась эта избирательная кампания от предыдущих, от предыдущей кампании. Вот, и что еще я хотела бы сказать, еще эта компания характеризовалась, я бы сказала, бардаком. То есть. есть вот эти поправки, которые были приняты по изменению системы, они не были, процедуры не были отработаны. И то есть законоприменительная практика, она была, отличалась от участка к участку, от округа к округу, то есть члены комиссии не могли объяснить, как действовать в той или иной ситуации. ЦИК не давал толком никаких разъяснений, даже те образовательные, немногие образовательные материалы, они в принципе просто тупо копировали закон о выборах и не давали никаких пояснений по конкретным действиям в той или иной ситуации. Ну, хорошо. Еще какие будут другие коллеги, прошу вас. У вас какие впечатления? Вот у Маши так очень емко, бардак. Ну, можно я тогда здесь продолжу. Но... Дело в том, что сама по себе вот это вот изменение системы избирательной, да, то есть введение опять определенного количества мажоритарных округов, определенного количества ну возможностей да, для движения возможности для участия, они, на самом деле, мне было очень интересно, насколько мы сможем как-то, ну, я не знаю, казахстанское общество, казахстанские кандидаты и вообще казахстанское электоральное поле, отличается ли оно от электоральных полей, скажем, других государств. Ну и, естественно, моя гипотеза была в том, что ничем это совершенно не отличается. И закончится все точно так же, как заканчивается во всех остальных странах в таких ситуациях. Это Например, все... поясни, пожалуйста, потому что мне не совсем это, понятно. Что это подтвердилось. Дело в том, что любая избирательная компания имеет свои законы. Эти законы абсолютно неизменны и не зависят от желания или нежелания кандидатов соблюдать. То есть основной, по-моему, закон вот, любой избирательной компании, избирательной кампании выигрывает тот, у кого больше всего ресурсов, это абсолютно точно, вот, с математической совершенно точностью вот, подтвердилось на этой кампании. Все, у кого ресурсы были э, крайне ограничены, они все проиграли. Э, все, кто не смог э, эти ресурсы мобилизовать, он тоже проиграл. Э, те партии, которые не смогли, э, скажем так, договориться, а это тоже ресурс тоже осталась за бортом эта партия, партия, которая долгое время не участвовала, а теперь начала договариваться. Видимо, все-таки прошла, но прошла аванс, я так понимаю. То есть, все равно в любом случае у нас играют роль на выборах не идеологии, у нас играют роль на выборах ресурсов. У нас не состязаются идеологии, у нас состязаются лояльность и деньги. И в этой ситуации лояльности деньги, конечно, победили, может быть, каких-то более интересных идеологических, но совершенно ресурсно ничтожных конкурентов. То есть, вот, На мой взгляд, что касается самой, самих результатов. Да? Что касается организации процесса, я здесь соглашусь с Марией, и я уверен, что коллеги остальные тоже, наверное, согласятся с Марией. Действительно, качество документов... Качество законодательства, качество закона... подзаконных актов, оно совершенно неудовлетворительно, те ответы ЦИП, которые давались на запросы, они на самом деле нисколько ситуацию не проясняли, то есть я бы здесь сказал, что была такая, как сказать, наверное... Слово «бардак», наверное, здесь не совсем правильно, потому что слово «бардак» означает просто какой-то беспорядок, полный беспорядок. Здесь не было полного беспорядка, здесь было просто игнорирование абсолютно каких бы то ни было вопросов и запросов, следование некой разработанной заранее генеральной линии, и все вопросы, которые в эту генеральную линию не ложились, они просто не получали никаких ответов, скажем так. То есть вот здесь, наверное, на этом месте я остановлюсь, чтобы коллегам было что еще добавить. Вот. Ну и потом, наверное, мы продолжим. Спасибо. Да, спасибо. Аида? А, ну, я, конечно, согласна с нашими, так сказать, самыми опытными наблюдателями и людьми, которые много лет занимались выборами именно и в Казахстане, и есть чем сравнить. И согласна с Данилом о том, что играют ресурсы не всегда денежные. Вот с чем я не соглашусь. И очень часто играют орг-ресурсы. Вот, например, то, что мы выдвинули 16 человек от Лиги женской солидарности, победила только одна в Маслихат, но она выдвигалась от партии Аманат. Вот. То есть это орк ресурс У нас по несколько женщин попали там в топ-5. Да? при минимальных ресурсах. И э, вот когда мы рефлексировали внутри своей организации, они сказали, нам очень сильно помогала э, ваша организационная и мотивационная поддержка. То есть внутри вот этой нашей группы Лиги женской солидарности, вы знаете, что ее возглавляет Зауреж Баталова, очень опытный политик, и она реально давала очень полезные советы. То есть если ко всему этому, конечно, прибавить еще финансовые ресурсы, да, и э, устранение административных барьеров, то я думаю, что у нас было бы намного больше. Например, у нас э, три женщины по маслихату фактически... То есть у одна точно на первом месте, но там подключили военную часть, которая проголосовала за мужчину, вот. и вот только по военной части они выиграли. И две другие тоже шли вот прям первыми и вторыми номерами, и поскольку мы не знаем, насколько честны эти выборы, значит, были подсчитаны, поэтому очень сложно говорить, выиграли бы они или нет. Но вот учитывая, что у них не было ресурсов и что они очень активно значит, включились в эту работу, это раз. Но чем меня поразили эти выборы, вот я человек, который международные да, выборы много лет наблюдал, ну, в Казахстане два-три раза наблюдал, вот такого циничного да, нарушения, я нигде не видела. Вы знаете, ну вот мне кажется, это сверх цинизм. Да? Так нагло подбрасывать бюллетени. Да? То есть так нагло завышать явку. Мы всегда подозревали, что это случалось и в назарбаевские времена. Да? И, но теперь мы точно можем утверждать, что и в те времена явка была завышена практически в два раза. Ну вот если мы берем Алмату, да, и все их там 60-80% надо делить на 2. В Алматы по всем участкам, вот, по всем протоколам, которые оказались на руках, везде явка была низкая. То есть не может быть, что те протоколы, которые на руках, там явка низкая, а те, которые не смогли добыть, там явка высокая. В тех протоколах как раз таки и э, были э, вот эти, так сказать, приписки. Это. Я... Единственное, что мне непонятно в этих выборах, зачем это нужно? Зачем это нужно? Это, мне кажется, это вот прям какая-то спичка, поднесенная к пороховой бочке. Да? Аида, давай сейчас вот этот твой вопрос, он очень важный, да, зачем это нужно, ну, наши версии, естественно, мы сейчас оставим и продолжим, а просто бы хотела еще, чтобы Роман, да, высказался вот по, по его опыту этой электоральной кампании, потому что тоже уже много наблюдали, и мы-то тут все алматинцы, ну, и кто-то по Казахстану наблюдал, но вот Астана, как у вас, какое впечатление, Роман? Ну, у меня, это... знаете, впечатле... у меня впечатление такое, что когда я уже ночью сидел, и ждал, когда ребята будут уходить с участков, но ну, мы сами хотя заехали на участок, тоже там почет голосов наблюдали в конце, у меня очень четкое было восприятие того, что это повторение 2019 года. Способенно по Астане. Только по Астане там была другая ситуация, там была колоссально хорошая явка, и там в принципе проголосовали все знают за кого, в отличие от другого. Но тем не менее, и поэтому не давали протоколы, постоянно что-то они там делали с почетом голосов, не подпускали к столам, ну и так далее, и тому подобное. Весь ресурс государственный работал исключительно на избирательной комиссии. Все те, кто пытался хотя бы робко потребовать протоколов просто с полицией, увозили, в 4 утра забирал последних наблюдателей из Саракинского РУВД. Я 19 год прекрасно помню, это была такая хорошая теплая ночь, это я помню. Ситуация в Астане была аналогичная тем, что явки не было абсолютно, и поэтому ее там пытались каким-то образом сделать. Поэтому что не гасили, не, не считали погашенные, погашенные бюллетени, э, не подпускали к столам, не выдавали протоколы и так далее. То есть, но, как я сказал, в отличие от 2019 -го года только там было слишком много голосов за кое-кого, а сейчас было слишком мало голосов за кое-кого, за кое-кого других. Вот, в принципе, по, по мне, вот основная 2019 э, год и 2023 год вот у меня в основном то, что было здесь, но тем не менее, я согласен со всеми спикерами касательно того, что это был бардак и хаос, но это был управляемый хаос с точки зрения того, что все, что им не нравилось, они не принимали. Все, что им нравилось, они принимали. Понимаете? И, к сожалению, например, вот, ну, мы дальше, думаю, об этом будем говорить, абсолютно незаконных действий, произвольных действий избирательных комиссий, но я остановлюсь только на том, что это был управляемый хаос, который, из которого они только все бенефиты вытаскивали, все, что им не нравилось, они оставляли за бортом. Ну, спасибо, Роман. Ну, вот вернусь к этому вопросу, потому что он тоже меня постоянно волнует. И волновал, когда мы заним... ну, я занималась несколько лет назад с Данилой, с Марией да, наблюдением за выборами. И вот сейчас, может быть, немного со стороны, глубоко не погружаясь да, в эти процессы, но все равно невозможно да, на это как бы не обращать внимания. И действительно меня волнует вопрос, а зачем это надо? Вот почему, в чем причина, да, вот давайте попробуем по, пофантазировать, да, гипотетически свой опыт весь подключить. То есть почему, ведь на самом деле, ну, с моей точки зрения, да, то есть на сегодняшний момент, например, у той же партии Аманат, у, ну, у действующей, скажем, политической силы есть определенный... Определенное доверие, да, ресурс доверия. То есть может, в моем, в моем понимании, проведение прозрачных, безбарьерных да, там, выборов, оно могло бы ну, быть очень позитивным. Да? И с точки зрения того, что в власть придут, я говорю, это мое мнение. Мы сейчас как раз, пожалуйста, вы выскажите свое. Данила уже такой головой типа мотает, нет, нет, нет. И я согласна с Заидой, что невозможно очень долго испытывать вот этот адм, ресурс да, когда мы, на, основываясь на пассивности общества, продвигаем такие номинальные, да, формальные, имитационные да, решения, и рано или поздно, да, сколько веревочки не видится то есть могут быть определенные проблемы. Вот поэтому мне очень интересно услышать от вас, почему, почему так происходит, кто виноват и что делать. Да? Кто первый? Давайте я вот, ну, мое мнение, как, как потерпевшего, да, и прошедшего всего этого. А, ну, во-первых, а, а, зачем этот другой вопрос? Ну, то есть я не могу залезть в голову а, тем, кто все это организовывал. А, а, но, а, конечно, это вопрос власти, да, то есть все хотят удержать власти, и я еще понимаю, ладно, там, мажорист, да. Так все сильно бьются. Но мне кажется, вот ослабить хватку в маслихатах, да, у них не хватило ума, потому что все-таки мы говорим уже о развитии МСУ, да, и люди так или иначе должны начинать приходить и принимать участие в решении. Там тем более это общественная работа, да, больше такая. Вот. Но почему это все происходит? Вот мой вывод, во-первых, у нас несовершенная законодательная база. Законы написаны, как попало. То есть, конечно, когда ты критикуешь, и говоришь, у вас закон вот здесь такой, такой, и у тебя нет практического опыта, у нас его не было 19 лет, а, этого опыта, да, то ты начинаешь идти в рамках этого, и ты начинаешь сталкиваться с первых шагов, да, с этими сучками и задоринками этого а, законодательства. Причем, ну, нафиг... Это Можно как конкретнее, потому что ну, мне сейчас не важно на первых значит, под вот закон о выборах. Например, вот этот вот цен соседности, да? он настолько нечетко прописан, да. А, ну вот смотрите, многих же людей, в вот Кожахметова, я узнала, что у меня с одним числом хотели, да. То есть когда-то я переезжала из Астаны в Алмату. Там, ой, я продала квартиру, покупала в Алмате, и там был разрыв около двух-двух с половиной месяцев. И они, вот, они же очень долго, они больше недели не меня мурыжили, прежде чем это, но просто в это время прошли уже суды, вот как у Кажахметова, еще каких-то, да, людей, у которых так, такая же ситуация была. Мне кажется, вот это вообще нужно убрать, это положение а, и о а том, что если у тебя голубой паспорт гражданина Казахстана, вообще вот эти, вы знаете, где ты там был полтора месяца, то есть они говорят, последние 10 лет, да, вы должны быть, слушать, ребят, я 10 лет могла работать за рубежом в Кыргызстане, да, там, в Узбекистане, что я от этого меньше стала гражданином Казахстана, да, или еще что-то. Mm -hmm. это, это, конечно, но это ну, самое интересное, что э, все практически выиграли суды, по этому вопросу. Но вы же понимаете, что это нервотрепка, это затраты да, для того, чтобы ну да, этим заниматься. Да. Следующее — это вот с декларацией. Вы знаете, что в моем случае, когда я пошла в суд, вот когда мне в декларации нашли авторское свидетельство, от котором я забыла, поскольку я никогда с него ничего не получала, верхом… и Сообщили мне это 12 дней спустя, так никто и не разобрался. Там ДГД с ОИК спорил, что они отправили, а ОИК сказал: У нас вообще нет доступа к электронному обороту. Да? Ну, то есть, письмо от ДГД ушло в никуда, получается, да? Никто не отвечает. Смотрите, и страдают люди. Да, все. То есть я могла остановить свою компанию на 12 дней раньше, не нести затраты, да, ни эмоциональные, ни материальные. Вот. И судья сделала частное определение, по которому мы дальше должны будем работать. Ой, как, да, это плохая организация. Вообще все это говорит... А также замечание ДГД, что нужно четче формулировать декларацию, да, определение давать в декларации. Все это говорит о вообще проблемах с государственным управлением. То есть оно у нас деградирует. Мало того, что законы не очень, так у нас еще само управление деградирует. Они не могут даже, понимаете, вот по, по моим понятиям, вот на моем опыте за рубежом, вот если... Это ОИК, да? если бы им пришло письмо из э, такс-департамента, и они увидели, что это не связано с укрытием налогов или чего, они могли принять решение, дать ей возможность продолжать компанию. Угу, спасибо, понятно. Дополнит, кто дополнит, продолжит. Почему так происходит у нас? Можно, я, я немножко говорю. дополню то, что вот Аида говорила. То есть, да, в первую очередь у нас ОИКИ просто-напросто, я не видела, чтобы они вообще принимали решение. Это только так называется принятие решений. Приходишь на заседание, говорит один председатель, остальные молча подняли руки. Было обсуждение? Не было обсуждения. Посмотрите трансляции заседания Центра сберкома. Есть обсуждение? Нет обсуждения. Есть презентация решений. Извините меня, какое-то заседание избирательной комиссии, если они не обсуждают никакие вопросы. Они просто голосуют по заранее вынесенному решению. Если вернуться э, к тому, э, зачем это нужно, я бы сказала так. То есть то, что происходит у нас в стране, это хватай здесь и сейчас. Ну, то есть, виду? грубо говоря, то есть вот Аида правильно сказала, это борьба за власть. И поэтому люди, у кого были ресурсы, в том числе административный ресурс, схватили так, как могли. На красоту оформления процесса вот этого захвата никто не обращал внимания. То есть, он, мне кажется, что они руководствуются такой вот директивой лучше. Журавль в руках сейчас, чем возможно синица потом? Потому что в нашем государстве это так, то есть потом это может быть только синица, скорее всего, а не журавль. Поэтому лучше схватить сейчас, сразу же разделать этого журавля, а потом видно будет. Какая, какая ты кровожадная! Нет, ну на самом деле это выглядело именно так. Вот это вот категорический отказ выдавать протоколы, подпускать наблюдателей. И вообще вот это вот многолетнее игнорирование требований наблюдателей сделать процесс прозрачный, обеспечить наблюдателей не только вот перечисленными правами, но и механизмами реализации этих прав, чтобы, любое обжалование, чтобы наблюдатели могли обжаловать любое нарушение. У нас же как, чуть что идет отказ. У нас телефонное право. То есть, грубо говоря, вот даже был случай, когда мы в комиссии потребовали ознакомить нас с решениями комиссии. Согласно законодательству, избирательные комиссии должны вывешивать все свои решения для всеобщего ознакомления в телекоммуникационных сетях. Идет выдвижение кандидатов, кого-то уже э, признали соответствующим, решений комиссии нигде нет. Пошли в комиссию, начали требовать. Председатель комиссии просто говорит: нет, этого по закону не требуется вывешивать решение о соответствии кандидата, значит, мы не будем вывешивать. А то, что там о всех решениях говорится, эту норму он игнорирует. В суд подают, в суд. Тихомирно отказывает виски, но телефоном, как говорится, правом, где-то дается указание, комиссия начинает вывешивать эти решения. То есть меняется практика, не меняется ни законодательство, не появляется нормального решения суда. То есть не появляется основы для требования прозрачности. В этом проблема. Понятно. Что еще можете добавить? Мне просто ваше мнение. Данила, Роман, кто из вас? Роман, давай, <смех> Данила, что-то <смех> в <ожидании. смех> Ну, я думал, что сначала Данила, потом я. Ну, да, я скажу честно, вот, чуть дополню вот этот кейс, который, который Мария только что сказала. Вот этот кейс я вел сам судебный по поводу УИКа и публикования решений. И здесь, знаете, самое что ужасное, на мой взгляд… Вследствие того, что тут вопрос удержания власти элементарный, ну и вот под вопросом удержания власти они просто ломают э, все, что как бы можно сломать, доламывают и так далее. То есть сама вот ткань права, она рассыпается у нас в руках просто. Я объясню сейчас, просто почему так происходит на, на, вот на, на основании суда, которое э, было у нас. Мы отправили, в общем, журналисты пришли в УИК номер 5 попросили, чтобы с них ознакомились со всеми решениями, потому что по закону это положено. Председатель отказался это сделать. Соответственно, это было зафиксировано, то есть он совершил э, бездействие. Да? То есть действие бездействия и с точки зрения нового кодекса ППК можно это дело обжаловать. Мы обратились сразу в суд, потому что срок обжалования пресекательный, всего 10 дней и по закону на выборах можно не обращаться в вышестоящую комиссию. Так вот, суд нам отказал на основании того, что мы не прошли якобы тоже регулирование спора. А с точки зрения конституционного закона о выборах, оно и не предусмотрено. То есть там написано или в комиссию, или в суд. Но при этом, если обратился в суд, то в комиссии приостанавливается. То есть закон устанавливает примат рассмотрения судом. А суд нам выносит решение, согласно которому надо было обращаться в исчезщую комиссию. И то есть, с одной стороны, у нас есть конституционный закон, где написано, что спора не существует. А с другой стороны, у нас есть вступившая в законную силу решение суда где сказано о том, что существует заседанное регулирование спора, и апелляционная инстанция радостно это подтверждает. И то есть, вот понимаете, да, в чем, в чем сидит ситуации? То есть они-то уйдут, понимаете, они уйдут так или иначе, а вот решения суда-то останутся. И, соответственно, у нас есть закон конституционный, а с другой стороны, есть решение суда, которые вообще никак с друг другом не против, никак не связаны. И в следующие разы теперь на что обращать внимание гражданам? на решение этого суда или на конституционный закон. То есть yeah. они устраивают балаган на ровном месте, понимаете? И мне вот в этом, честно говоря, очень меня это печалит, что, к сожалению, наши власти, они о последствиях вообще не задумываются. То есть такое ощущение, что это просто временщики, которых вот главная задача просидеть там еще 3-5-7-10 лет, а дальше там, что, хоть трава нет. Вот больше всего меня поражает вот это. Данила, ну, ты поставь, ты я, поставь, я да. заколочу да, последний гвоздик а, в крышку. А, здесь, наверное, все-таки самый главный вопрос не что именно, а почему. А, вот сейчас конечно, привели массу примеров а, всяких разных нарушений и прочих вещей, да, где все очень серьезно. И, на мой взгляд, здесь самый главный вопрос «почему?». Для того, чтобы ответить на вопрос «почему?», нужно просто понимать, зачем эти выборы вообще были назначены. А, вообще, даже не только эти выборы, а вся вот эта вот триада, то есть за последние 9 месяцев, то, что мы наблюдали, это, вот, это был последний акт трилогии, да, вот этой вот трагедии в трех частях, то есть это была последняя часть, это выборы мажилиси и маслихаты. До этого были выборы президента, до этого был конституционный референдум. Вот зачем вообще все это нужно, да? И если мы поймем, зачем все это нужно, мы тогда поймем, почему так все происходит. То есть зачем все это нужно – это задача вот этих вот этого электорального цикла, состоящего из трех частей, в легитимизации как бы якобы какого-то жена Казахстана. В чем заключается, как бы сейчас, на мой взгляд, же на Казахстан? В чем суть реформ, которые сейчас проводятся в Казахстане? Просто перенаправление финансовых потоков от одних к другим. Все. То есть сейчас что мы видим? Последние вот эти вот да, два, там, несколько лет. Мы видим, что людей там первого президента меняют на людей второго президента. Финансовые потоки, которые упирались конечными скажем, бенефициарами, которых были люди первого президента, теперь переключаются на людей второго президента. Это все, вот это вот суть «Жена Казахстана». Мы просто меняем как бы основного получателя, благ, да, как бы оставляя при этом систему, ну, немножко ее косметически где-то там подправляя, где-то подкрашивая этот гнилой забор, чтобы он выглядел более или менее новым и привлекательным. И для этого вам бросаются всякие плюшки в виде опять смешанной избирательной системы, опять да, еще каких-то послаблений, да, ведь как, проще всего что сделать? Проще всего у людей все забрать, а потом хоть что-нибудь частично вернуть, и люди счастливы. Ну, в принципе, вот это вот и, и, и произошло, да. И поэтому сейчас, на мой взгляд, учитывая вот это понимание «зачем?», мы понимаем тогда, почему, да, почему на этих выборах то произошло, что нужно сделать для того, чтобы процесс переключения бенефициара с первого президента на второго шел гладко. Нужно абсолютно четкое как бы, единство э, желаний администрации президента и желаний э, парламента. Чтобы было, можно было обеспечить вот эту вот возможность, да, значит, парламент должен быть максимально, так сказать, однородный. А он и получился максимально однородный, парламент. То есть там большинство по партийному списку у, Нурата, у Аманата, а там большинство по самовыдвиженцам тоже у того же Нура Аманата. То есть получается, что действительно поле очень ровное. Здесь каких-то проблем в законодательном обосновании переключения бенефициара потока с номера первого на номер второй никаких не будет. Все. Эту задачу они решали на этих выборах. И они ее решили. То есть на самом деле все вот эти вот э, эксцессы исполнителя, скажем так, да, вот эта вот откровенная дурость на участках, вот эти вот совершенно тупые вещи э, с вбросами бюллетеней, вот эти вот совершенно идиотские э, решения о то регистрации, то не регистрации кандидатов независимых это все создает определенный информационный шум на который народ отвлекается он видит якобы конкуренцию на самом деле как бы задача по продвижению максимального количества лояльных людей на всех уровнях то есть это и мажилис и областные или город городов республиканского подчинения маслихатов и районные маслихаты эта задача выполнена полностью если там кто-то один другой зашел ну вдруг чисто статистически, из э, независимых как бы, кандидатов с ними всегда можно разобраться. На эту тему я всегда был, вспоминаю свою историю, когда я один раз видел большую кучу денег на столе. Да? Это, очень, это крышесносное зрелище. и как бы Здесь я не думаю, что если такую кучу денег предложить, а это совсем небольшие на самом деле деньги, если такую кучу предложить кому-нибудь из независимых, я не думаю, что он будет отказываться. То есть этот вопрос тоже решаем и на мой взгляд, вот все объяснения, почему так происходят, они вот именно исходя из этой логики происходят. Мое мнение, и если хотите, давайте будем спорить. Нет, я, да, спасибо большое, да, очень, очень интересно, очень много нового полезного да, для меня и даже, скажем так, для раз, мысли для размышлений, но я, знаете, вспомнила и хотела бы тоже у вас спросить по поводу вот легальности и легитимности да, выборов, то есть легальность это, ну, как бы, вот по закону в соответствии, там, решениями суда, там, еще что-то, всегда есть какая-то бумага, по бумагам мы там прошли, вроде, то есть выборы, то, что мы сейчас говорим, да, выборная кампания, в моем понимании, оно обеспечивает легальность. Но а проведение вот таких выборных кампаний, с моей точки зрения, да, лично, человеком, который тоже как бы, ну, не чушь, да, вот это, этому занятию, да, наблюдению за выборами, оно очень серьезно подтачивает легитимность, да, когда тебя общество признает. И это вот у меня вопрос к явке. И это даже, ну, тоже историю... Наверное, все наблюдатели он, есть у нас, ну, вот Маша, Данила, Маша и Данила точно знают, да, когда ты наблюдаешь выборы, ты начинаешь со всеми об этом разговаривать и какой-то срез населения, пусть это там не да, это не репрезентативные данные, но, по крайней мере, у я разговариваешь с людьми. Я от этой привычки до сих пор не избавилась, и особенно с таксистами, когда выборы начинаются. То есть это вот прям святое. Да? Спросить у таксиста, а что вы думаете про выборы, пойдете ли вы голосовать? И вот в этот раз я тоже спрашивала и опять же большинство говорит, я не пойду на выборы, потому что не вижу в этом смысла, потому что за меня уже все решили. И, ну... Я, конечно, начинаю там, с этого момента заводиться, говорю, ну, вы же свой голос как раз отдаете. То есть, сейчас есть графа там против всех. но ну, Сходите хоть как-то, отреагируйте. То есть, это как, ну, вот категорически люди даже сейчас агрессивно переходят, говорят, нет, это бесполезно, я не пойду на выборы, потому что ничего не решается. Это к вопросу вот о легитимности. То есть получается, в моем понимании, это недоверие к власти, недоверие к этим институтам. И ну, мы все понимаем, да, насколько это опасно с точки зрения той же социальной протестности и всяких разных социальных потрясений. Вот что, почему так происходит? Неужели никто этого не видит? Неужели только мы тут параноики собрались и об этом разговариваем и думаем? И вообще, что с этим делать? Как, ну, как вам мой, вот этот мой тезис «права, я не права»? Да, вот э, Роман руку уже поднял. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, мне очень нравится высказывание по форме верно, по существу издевательство. То есть, в принципе, вы правильно сказали, что, конечно, с точки зрения какой-то легальности, базовой законности, выборы у нас прошли на основании закона. Это понятно. Да? Но, тем не менее, если говорить о том, что какая внутрянка этого закона, то он... Ну, крайне гнило, я бы сказал, по одной простой причине. И, кстати, вот все проблемы, связанные с явкой, все проблемы с недоверием и так далее, они все идут из этого простого факта. Закон такой, что согласно нашему закону внеочередные выборы могут объявляться когда угодно, без, по любому, по любой причине. Вот и все. И, соответственно, данные выборы были объявлены просто так. То есть никто даже нам не удосужился объяснить вообще, какая причина а, была проведения этих выборов, почему такие сроки, почему именно сейчас, и далее, и тому подобное. То есть в первую очередь нужно менять это. И эта рекомендация, она из нашего отчета в отчет а, переходит постоянно, что должны быть четкие правила, ограни... четкие правила игры в данном случае, что, условно говоря, президент может объявлять досрочные выборы только в случае, там, допустим, 3-4 пункта максимума. Это первое. Второе. Проблемы, связанные с явкой и с неверием в кандидатов и в партии, они точно так же связаны с тем, что выборы были досрочные. Потому что с 18 февраля, грубо говоря, была разрешена только агитационная кампания. То есть, ну кто за месяц может серьезно сделать агитационную кампанию, кроме тех людей, у которых есть на это адам ресурс в первую очередь. Приведу один простой пример, который на себе лично. Я живу практически в центре Астаны в неплохом достаточно ЖК. И скажу вам так, что я просто сидел и месяц ждал, когда ко мне кто-нибудь придет. Из агитаторов, из кандидатов, не знаю, из волонтеров, кого бы то ни было еще, никто нас не порадовал своим присутствием. Никто. То есть я решил для себя принципиально, что я не буду искать этих людей сам. То есть это их задача ко мне прийти. Это не моя задача их искать. И колоссальное большинство моих друзей и моего окружения, они были в точно такой же позиции. Но опять же, я понимаю прекрасно, что заметить невозможно, невозможно ничего сделать. Первый момент. Второй момент. Те кандидаты, которые хотели делать свои компании, у них были проблемы. Постоянно. Я видел случаи, когда людей просто то им приостановят их кандидатов кандидатство, то опять приостановят кандидатство, потом остановит и, и, и до конца уже приостанавливают. То есть в данном случае здесь тоже проблема в законе. Потому что я считаю, что если вы уже выдали кандидату его удостоверение кандидата, успокойтесь, на этом все. Все остальные вопросы, связанные с его деятельностью, должны решаться потом, уже в отдельном порядке и так далее. А в данном случае это просто элемент давления. Поэтому пока мы не решим вот первый ключевой вопрос изменения законодательства в плане того, что Давайте избавимся наконец-то уже вот от этого рычага под, под, под, наз, под названием объявления в неочередных выборах по любому поводу, без кого-либо причины. Вот если мы от этого избавимся с самого начала, то дальше у нас уже что-то более менее возможно пойдет. Потому что до этого это просто инструмент для решения 7 политических задач без, без какого-то не было, какого было базиса, в том числе и какого-то общественного запроса и интереса. Извините, что это долго. Нет, все хорошо. Тут, да, спасибо большое. Ну да, это вот уже сутка, которая перестала быть суткой, да, очередные и очередные выборы в Казахстане. Да, угу. Согласна. Еще. А, Аида, я да, поднимала. Угу. Да. Я абсолютно с Романом согласна насчет дня выборов. Это вообще, этот пункт был в моей предвыборной повестке. Да, привести вообще все выборное законодательство в порядок и вообще единый день выборов, чтобы а, люди готовились э, и туда же прицепить и выборы общественных советов, чтобы не в единый день выборов, чтобы это не какая-то рабочая группа Маслихата этим занималась. Вот. Ну, как, вот как в США. Все знают, у них один день выборов, все готовятся да, заранее и так далее. Относительно... Да, я согласна, вот, Светлана, после вашего э, рекомендации, потом рекомендации, которые вот мне дал да, Давид, э, что лучшая стратегия ⁇ это ходить от дома к дому. Конечно, за такой короткий перед невозможно, но хотя мы с волонтерами мы обошли там ну, где-то 200 всяких квартир с людьми на улице, разговаривали. И вы знаете, э, после вот этих разговоров я все время корректировала свою предвыборную э, программу. Да? То есть, когда у тебя вертолетное видение, да, когда я вот привыкла работать в центральных органах, да, там в больших организациях, когда мы какие-то стратегии выстраиваем страновые, и когда ты говоришь с людьми, это вообще совершенно другие некие потребности. Да? Как они сказали, что мы придем голосовать, но ну вот я им говорю, вот там безопасность, эффективное госуправление, вообще их это не интересует, вообще не интересует, понимаете? И, и их интересуют проблемы вот вокруг. Я живу в очень хорошем Золотом квадрате города Алматы. Вы знаете, сколько тут проблем. А, а, а вот мои подруги, которые вот Турксибский район, да, Бастандыкский район, да. Они все в шоке, да, просто, потому что, ну, все как-то живут где-то на своем островке и так далее. И вот я, знаете, думала об этом, что вот почему так произошло. Я, например, работала в большой международной организации, да. Вы знаете, мы же даже налоги не платили, да. он же не платит налоги, да. Потом я перешла работать в МИД. Да, в центральный государственный орган. Тоже да, где-то у меня налоги выдерживали. Но потом я перешла во фриланс, так сказать, да, стала самозанятым. Этой. И вы знаете, с 2017 вот -го года с тех пор я э, ну, ежегодно я бываю в налоговом департаменте, мне закрывают там счета и так далее. Да? То, есть, то есть это процесс, ты учишься, ты учишься быть самостоятельным. Да? И вот, вот эта компания меня, конечно, опустила сильно на землю ну, да. То есть я знаю, как должно работать правильное государство, да, там все эти принципы и так далее, но я не совсем знаю, чего нужно людям на местах, вы понимаете? И вот, как бы перенося это с себя вот туда наверх, да, посмотрите все их биографии. Кто из них вышел из народа? Кто из них… Э где-то как бы агитировал за себя, кто был на какой-то даже минимальной выборной должности, кто проходил горнила какой-то конкуренции. Вы знаете, я хоть международная организация, мы хоть фильтр проходим конкурентный, да, там прям годами, да, и месяцами. А эти люди, которых назначают. Вы посмотрите нашего премьер-министра. Это асфальтный парень. Да? Что он может решить для народа? математик, да, и так далее. Вы понимаете, вот это огромная проблема людей, которые сидят наверху в домике и оттуда смотрят на проблемы людей. И, и потом, пусть не удивляются, когда люди восстанут и их снесут. Ну, как, как всегда, да. такие черные сценарии. Очень, очень страшно слышать, не лично, да? я всегда думаю, всегда внутренне говорю, не дай бог. Нет, потому, я не пугаю, что... это люди не, не, не. говорят. Я как, раз, я как раз за то, что это, это, должно это не пугать, это, это наша реальность, и об этом нужно, нужно думать, и об этом нужно, нужно доносить. Потому что не, не, про, не вовремя и неверно принятые решения на государственном уровне, они несут очень серьезные негативные последствия. Стратегическом ну, вот смотрите, они же все теоретики. но ну, смотрите, я до этого вела да. курс да, по женскому политическому лидерству, как надо идти, баллотироваться. Да. Я же тоже теоретик была. Вот сейчас я прошла, да, я еще mm -hmm. не весь пешишки набил. Я вижу, да, сколько проблем. Я думаю, что в любую область, куда ни ткни, то же самое. Да, понятно. Просто я хочу, чтобы еще другие высказались, и чтобы наша беседа не растянулась на пол дня, то нас никто не будет слушать. Поэтому я вас так и немного сокращаю. Да, Маша, смотри, ты включила микрофон? Mm -hmm. пожалуйста. Да. но я, наверное, только дополню вот потому что Роман сказал, то, что да, внеочередные выборы – это раз. То, что кандидаты не могут достичь своих избирателей – это два, и причин этому несколько, во-первых. Где-то и сами кандидаты, определенные кандидаты не собираются приходить к избирателям. Где-то причина в том, в ограниченных ресурсах и в ограниченных сроках кампании. И где-то причина, опять же, в правилах, потому что очень многие кандидаты, не знали, могут ли они идти по домам, будет ли это воспринято как нарушение каких-то законов, правил агитации. Могут ли они проводить встречи во дворах. Сколько было, Вот мы видим постоянно то, что Аманат пишет, мы провели встречи с трудовыми коллективами. Что такое встречи с трудовыми коллективами? Это значит, на каком-то предприятии работников загнали на встречу с кандидатом. По, по сути, сути дела, да, любая встреча с трудовым коллективом, по сути, это уже применение какого-то административного ресурса. И у других кандидатов, само собой, такой возможности нет. И, может, оно и слава богу, что возможности нет. Неплохо, что у Аманата есть эта возможность. Вот, то есть и уже те люди, которых принуждают к участию вот в таких встречах, они уже не хотят участвовать в выборах. Я вот сама тоже разговаривала с таксистом, очень занимательная была беседа, он проработал 17 лет на госслужбе и говорит, каждые выборы его обязывали идти голосовать за определенного кандидата. Мало того, что его еще говорили, чтобы вся семья проголосовала, при этом он свято был уверен, что если бы он проголосовал за кого-то другого, то об этом узнают. То есть он не верит в тайну голосования. И, кстати, вот сталкивались с случаями, когда в школах на избирательных участках имеются видеокамеры, то есть это видеокамеры наблюдения, которые установлены вроде как для безопасности, но для избирателей, для многих это очень четкий сигнал, что могут узнать, как они проголосовали, то есть что за ними ведется наблюдение. Ну и последнее, наверное, еще два фактора, это, естественно, Распространение информации вот, о всех этих нарушениях, естественно, это тоже снижает доверие избирателей к выборам. На следующие выборы они вспомнят то, что были фальсификации, были ужасные нарушения, вбросы бюллетеней, процесс подсчета непрозрачный, естественно, уже теряется желание идти голосовать. Ну и самое последний и, наверное, тоже один из важных таких моментов, что снижает желание людей идти на участки и доверять институту выборов, это связь с депутатами. Спроси у нас по городу, вы знаете своего депутата Маслихата, вот прошлого созыва? Кто скажет, что знает? Наверное, никто. По депутатам Мажелиса, иногда слышишь фамилию, а что это депутат Мажелиса, я что-то про такого и не слышала раньше. То же самое, нет этой связи. Знаешь, Свет, на следующий день после дня голосования, в понедельник у меня была такая жесткая депрессия, мне хотелось плакать, там, не я знаю, понимаю. Да. вот. Но во вторник я пришла в себя, и теперь у меня злость. Я не собираюсь давать депутатам, которых вот избрали, не знаю, как это назвать, назначили, Покоя. То есть я теперь буду их постоянно долбить запросами и требовать от них действий. И, честно говоря, я предлагаю всем поступать точно так же. Очень хорошее предложение. У меня просто возникла одна мысль. если Данила, да, ты хочешь еще что-то сказать? Чтобы потом я тогда после тебя еще один здесь хочу закинуть для нашей ага. беседы. Да, спасибо. Просто я очень коротко. Дело в том, что вот этот вопрос легитимности, да, который поднимается, я тут забываю про то, что я наблюдатель, я вспоминаю про то, что я политолог, да, и как бы все-таки это немножко больше мои такие профессиональные вещи. А дело в том, что в любом авторитарном режиме, это классика, да, легитимность власти любой существующей, она на самом деле низкая. И она поддерживает это, это, это как бы закон, да, и она поддерживается на более или менее высоком, приемлемом, удобовариваемом уровне только с помощью насилия. То есть это правило совершенно без исключений, Кантар нам это подтвердил. Когда слабо легитимную власть, там, да, народ начал показывать ей, что она слабо легитимна, э, эта власть подавила значит, народные выступления при помощи оружия. Да? И так происходит не только в Казахстане, так происходит во многих странах. Вы видели, что происходило в Беларуси пару несколько лет назад да, и так далее. То есть на самом деле любая авторитарная власть, да, она, слабо, она слабо легитимна с точки зрения народа. И поэтому власть употребляет различные политические технологии для того, чтобы эту свою слабую легитимность без применения насилия каким-то образом замаскировать. И она маскируется обычно введением в информационное поле такой страны, определенных нарративов, типа, от нас ничего не зависит, типа, самое главное, как посчитают, так как я проголосовал, неважно. Все вы это прекрасно слышали, и ваше таксистское радио, о котором вы сейчас только что говорили, это подтверждает. да? То есть, на самом деле, все эти нарративы введены искусственно только для того, чтобы как бы, вот эту вот низкую легитимность власти, которая присуща авторитарной системе, ее замаскировать. Вот как бы если понимать вот это, да, то тогда с выборами тоже все становится понятно, да? то есть мы смотрим на вот этот вот избирательный процесс, мы понимаем, где стоим, да, место, где мы находимся, какова наша страна, каковы цели вот этих компаний, и у нас просто реально у нас не остается больше вопросов. Мы видим, что сделано все, что можно было сделать властью в данной ситуации для того, чтобы сохранить статус кво Вот и все. Спасибо. Ну, соглашусь, да, то есть много вот разумного, много откликается, да, на мой опыт и на мою тоже экспертность, да, это сразу хочется сказать, как политолог-политологу или там, как художник-киса, как художник-художнику, да, вы рисовать умеете, то есть понятно, что… Много правдивого, то, что сейчас вот ты, Данила сделала заключение. Но смотрите, мы же здесь собрались, по большому счету, это вот люди с активной позицией, да, которые хотят все-таки, чтобы происходили позитивные изменения. Да, и мы к этому прикладываем определенные усилия. Да, и мы на это тратим много сил, энергии, да, пускаем, может быть, какие-то другие там, возможности. А вот, вот Исходя из этого, то есть у меня... Постоянно мучает и интересует вот этот вопрос, а что мы конкретно можем изменить. Да, вот Маша сейчас сказала, да, ну, в конце концов, да, не давать покоя тем депутатам, которых уж выбрали. Уж что выбрали, то выбрали, да, как бы а, с этим работать. Но с другой стороны, я вот недавно натолкнулась на израильский сериал, «Урок» называется, и там как раз тоже вопрос выборов затрагивался, и там преподаватель в школе, а у него с, с учениками дискуссия, и он им объясняет, он говорит, вы понимаете, выборы, когда вот ваш голос, это все равно, что ваш депозит, вклад ваш ну, как бы вот финансовый. То есть меня мучает то, что мы не понимаем и, может быть, недостаточно делаем для того, чтобы вот с теми нарративами, которые, Данила, ты сейчас да, о них сказал, там от нас ничего не зависит, их как-то менять. Понятно, что это трудно, сложно и не завтра произойдет, но каким-то образом это нужно делать, потому что выборы – это такой ключевой инструмент. И если легитимность слабая, то она, как ты правильно сказал, да, Кантар нам это показал, то есть она очень истончена, она очень хрупкая, и она может перейти в, как бы, в совершенно другое состояние, которое может все общество и всех людей ну, как бы откатить назад. Да? Там не очень хорошо жить при революциях, после революции и всяких разных потрясений. То есть каждый из нас это понимает. Поэтому у меня вот такой вопрос. А как нам показать, чтобы все-таки большинство людей, Понимала, да, что выборы, ваш голос, это ваш депозит, в буду, ваше будущее. А, как все-таки а, работать, предпринимать, чтобы мы это осознали, мы как бы общество, мы начали это, это менять, потому что если, да, абсолютно согласна с, все понятно, почему это происходит и как выстраивается административный ресурс. Но э, если ничего не делать снизу от активистов, от гражданского общества, от людей, то лучше-то точно не станет. Поэтому вопрос, что дальше делать, как с этим жить. Вы сегодня видели пресс-конференцию независимых кандидатов? В основном на казахском языке там Альнур Ильяшин был, Санжар Букаев. Они же... Они же взяли, объявили Санжара Букаева, выигравшим, и требуют, чтобы ЦИК выдал ему э, мандат по 180 э, протоколам. Вот. Это такой вот шаг. Вот мы знаем, что Арнур любит да, такие вот очень противоречивые шаги, но он находит недостатки в законодательстве и идет. Все через суд, и все это. И э, они также там предложили какую-то форму заполнить и закидать этими формами. Я думаю, что вот активные граждане должны вот именно так поступать, да? находить э, эти проблемы. Мы готовим значит, иск в Конституционный суд, э, те вот, э, многих же сняли, 54 человека сняли с выборов, да? И из них вот очень много по авторским правам, потому что... Э, я там тоже с конституционалистами посоветовалась, не могут быть какие-то правила Минфина превалировать над конституционным правом участвовать в управлении государства. То есть мы будем сейчас использовать все возможности. Вот То, что Мария говорила, что забросит, это нам еще Баталова сказала до того, сказала. если мы не выиграем, мы этих депутатов, мы им спать не дадим. Да? Мы будем без конца. Значит, она попросила меня, чтобы я сделала анализ программ всех и сравнительную таблицу, что они предлагали, что наши женщины предлагали. да, И потом э, с них спрашивать то, что они обещали, а еще добавлять то, что мы хотим да, видеть. Вот. И, и то же самое по Алмате. Я собираюсь подавать иск на общественный совет города Алматы. То есть я говорю, все через иски и все через вот э, э, публичность. Да? Люди должны слышать и самое главное — объединяться. Вот мы в субботу опять встречаемся, завтра тоже многие кандидаты и будем думать, что делать. Я очень рада слышать вот это слово «объединение», потому что мне кажется, что как раз объединение усилий э, в таких процессах э, очень-очень важно. Пожалуйста, еще у нас, ну мы, мы уже как бы логически приходим к заключению, поэтому это такой последний да, вопрос. То есть что, да, что делать, что вы будете делать, что можно сделать совместно, потому что мне кажется, что наша беседа в первую очередь, ну, как бы рассказать людям о том, что, что происходит и где они могут присоединиться к вам, к нам, там, какой-то любой другой деятельности, либо образу и подобию, да, что-то сделать, ну, каким-то образом активизироваться и все-таки улучшать наше будущее. Ну, можно я скажу, Да, конечно, да На говори. самом деле, да, ни один из нас, ну, я имею в виду и Романа, и Марию, и наверняка и Аиду, мы не занимаемся ведь только выборами, правда? Да, то вы. есть у нас, да, и, и ты, Свет, тоже, да, то есть на самом деле у нас огромный различный спектр вопросов, различный спектр проблем, которые мы поднимаем и которые мы пытаемся решать. Просто, на мой взгляд, вот здесь нужно, не... я бы сделал некий симбиоз из того, что говорит Мария, да, в прошлый раз, и из тех, как бы, возможностей, которые у нас есть. А мы работаем над различными проблемами, давайте, как бы, больше пинать э, на эту тему, скажем, новоизбранных э, депутатов. Э, пускай, да, живыми с, с них слазить, конечно, нельзя, это все, как бы, вот, ну, э, абсолютно, на мой взгляд, совершенно правильный подход назвались грузчиками, полезайте в кузов и работайте, и если вы думаете, что вы там будете сидеть бамбук, курить, нет, ничего похожего. Это раз. Второе, я, к сожалению, вот никак не могу согласиться с Саидой. Никак я согласен где-то внутренней с Аидой, но все-таки согласиться не могу, потому что на самом деле, если честно, я смотрел, ну, работа такая, я смотрел, старался смотреть, вникнуть в программы кандидатов, да, в их избирательные вот эти вот материалы, которые они агитационные развешивали там, да, и выступали, и Facebook читал, и там везде, да. Если честно, я так и не выбрал себе кандидата ни по одному из округов, потому что те вопросы, которые, ну, действительно поднимают, я не согласен с тем, что это уровень и компетенция там, с одной стороны, депутата на Маслихата, с другой стороны... То, что обещали там, где кандидаты в мажорист, это за все хорошее против всего плохого, так и я умею, да. То есть на самом деле никаких таких вещей, которые бы меня зацепили, понимаете. То есть вот, ну что такое, да, избирательная кампания, да, это вот какое-то намагничивание, какие-то крючки, которые цепляют человека, заставляют его там больше э, вникать, да, там, может быть, интересуют его... Он начинает смотреть что-то больше про кандидата, он начинает где-то с ним соглашаться, где-то с ним как бы ну взаимодействовать да внутренне в себе. Я таких кандидатов не нашел. И поэтому, скажем, да, если даже Альнур Ильяшев, которого я очень люблю и уважаю, придет ко мне и скажет подпиши там, скажем, какую-то петицию в поддержку Санжара, там Серика, Берика, Ермека, кого угодно, я не подпишу потому что это не мой кандидат, я за него не голосовал и не проголосовал бы ни при каких условиях. Если честно, я вам могу сказать, я все четыре бюллетеня проголосовал против всех. И на самом деле, как бы здесь, на мой взгляд, если кандидаты хотят добиваться какого-то результата, да, хотят какие-то суды на какие-то конкретные вещи подавать, я абсолютно приветствую и абсолютно согласен. Но на самом деле, поскольку, я как уже сказал, мне ни один из кандидатов не понравился, я в этом особо большого участия принимать не буду. На мой взгляд, эту страницу, ну, конечно, побухтеть надо, но уже пора переворачивать, надо смотреть, что будет дальше. Это меня беспокоит гораздо сильнее, чем вот эти вот поствыборные споры. И, на мой взгляд, страна сейчас находится в таком сложном положении, да, в котором, как бы, да, здесь важно, на мой взгляд, какое-то видение более дальнее, да, перспективное. Ну и, естественно, то, о чем говорили еще коллеги, то, о чем говорил Роман, то, о чем говорил Аида, насчет изменений закона о выборах, абсолютно готов участвовать, абсолютно, как бы, согласен с тем, что это необходимо, есть куча предложений, уже он полный пишущий письменный стол. Да? Мы же пишем в стол в основном все свои предложения. То есть если поднять вот это все, что у нас есть четвертого года, там, в принципе, на полноценный закон накопится. Вот, только надо его сбить в такое какое-то состояние, да, более-менее человеческое. То есть я готов в этом участвовать, я как бы обеими руками за, и я согласен. Вот какое-то мое мнение вот такое. То есть мы каждый должны делать то, что мы можем и то, что мы хотим делать да, на своем месте. Вот то, что на моем месте я хочу и собираюсь делать, это вот я немножко сейчас рассказал. Ну, я думаю, что не все коллеги, конечно, согласятся, да, кто-то будет возражать, да, но как бы, вот мое мнение такое. Ну, знаешь, Данил, мне просто кажется, что самое важное – начинать говорить. Есть, потому что мы не можем быть все абсолютно по всем пунктам согласны, но всегда найдется, я не знаю, 3-5 пунктов, которые для нас будут для всех актуальными, важными, и по ним можно объединять усилия и двигаться дальше, потому что они, ну, как бы ключевые. И, наверное, да, ты абсолютно прав, мы все занимаемся не только выборами, и, ну, далеко не только выборами, но мне кажется, что как раз процессы выборов, вот право голосовать, право выбирать, да, даже не столько, ну, и право быть избранным, оно достаточно, оно ключевое, Потому что если этого не происходит, тогда очень сложно другие проблемы решать, потому что нет для вот этой легитимности да, и легальности, и потому что люди, которые приходят выборные органы, они не заинтересованы взаимодействовать с народом и тому подобное. Поэтому мне кажется, что вопрос приведения в порядок вот как раз выборов, оно очень важно для всех нас. Ну, еще кто-то в заключении не высказался, да, Мария и Роман. Я немножко, наверное, вот не соглашусь с Данилом насчет того, что ты не готов поддерживать неприятных те кандидатов, то есть у меня немного другая позиция. Я прекрасно понимаю, что строка против всех, она просто-напросто нерабочая. Что бы она не показывала, даже вот этот участок, на котором ты был, где против всех, как говорится, занял первое место. Тем не менее, на результаты это толком не повлияло. Вот сегодня в 3.30 наш сберком объявит результаты по масляха, Там, Ой, в 3.30, да, все правильно. А, вот, Поэтому я считаю, что надо выбирать, все-таки, как говорится, даже если ты ни с кем из кандидатов не согласен, то лучше выбирать наименьшее зло, чтобы просто-напросто разбавить партию власть, чтобы у нее не было абсолютное большинство. И если говорить о том, что делать дальше, я готова поддержать любых Кандидатов, которые борются с результатами выборов, я не знаю, как, то есть, какие мои знания, что может им помочь, но, по крайней мере, могу сказать, я поддерживаю вас, то, что вы боретесь за, за справедливость по результатам этого голосования. И еще интересный момент. У нас в законодательстве ввели положение, позволяющее это звать депутата если он а, не выполняет свою программу, утратил доверие избирателей. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это очень такая номинальная а, статья, раздел закона о выборах. И, скорее всего, он был в свое время введен, чтобы, наверное, как раз-таки а, независимых кандидатов при желании убрать. Но, тем не менее, а, то есть такое право у избирателей есть. И через год уже можно попытаться им воспользоваться. И, по крайней мере, можно потрепать хорошо нервы тому или иному депутату. То есть об этом тоже не надо забывать. Спасибо. Спасибо. Да, ну, если позволить, я тут Данила поддержу, в том смысле, что все-таки я считаю, что голосование против всех – это действующая опция. Я точно так же сделал по одной простой причине – Потому что, а, нет, нет той партии, которую я поддерживаю, и отдавать голос там, за условную республику с их обалденным менеджментом, за который за 5 дней 20 филиалов зарегистрировали, это, мне кажется, тоже, говоря, не вариант. Как и все остальные, как все, как все остальные партии, то же самое. И по кандидатам, по кандидатам я свою позицию тоже объяснял. Хотя я прекрасно понимаю, что голосование против всех точно так же на ничего не влияет. Ну, в плане того, что у нас нет, грубо говоря, нет никаких юридических последствий от этого. Хотя на моем участке... Голосование против всех победило. На многих других участках голосование против всех победило. Вот на результатах это не отражается. И власти говорят, что оказывается всего 3% проголосовало против всех. Хотя я сам видел эти кипы, эти кипы бюллетеней, где там однозначно кое-где даже больше, чем моната не набирали. Поэтому здесь, наверное, каждый при своем мнении остается это, это точно, Но... Тем не менее, что делать дальше, если этот вопрос говорит, ну, мы продолжаем работать, да, мы также будем вовлекать людей в процесс наблюдения, мы будем объяснять, зачем это нужно, почему это важно, мы будем пытаться, мы будем подавать в суды, вот сейчас у нас шестисков готовым мы будем чуть позже подавать в суды, пока у нас еще 10 дней эти не прошли, будем пытаться работать в Центральной избирательной комиссии, другими исполнительными государственными органами по этой тематике, и, в общем, от них просто так не отстанем. И, честно говоря, я бы просто хотел сделать так, чтобы, наверное, все больше и больше людей как-то понимали ценность того, что мы делаем, понимали ценность того, что другие люди делают, и как-то пытались вовлекаться в этот процесс. Ну, кто-то кто интеллектуально, кто-то именно физически, в плане сидения на избирательных участках в день голосования. Ну и просто не оставляли вот эту политику, на, как бы не отдавали ее на аутсорс этим очень странным людям. <смех> которые, которые сейчас вот будут заседать в представителях органах власти. И как-то все-таки спрашивать у них периодически, что они там делают, как это у них происходит, вообще, насколько они компетентны и так далее. Спасибо. Еще что-то хотите добавить? У кого-нибудь остались какие-то комментарии? Если нет, то тогда... Ну, вот у меня комментарии да. относительно того, что мы будем еще требовать все-таки э, какой-то большего профессионализма от ЦИК. И э, ЦИК должен все-таки составить план работы с, со своими нижестоящими комиссиями в межэлекторальный период. Потому что э, вот это вот у, унижение э, этими комиссиями кандидатов, это вообще ниже Плинтуса, конечно. Это вот я не знаю. но Опять же, это все связано с тем, что у нас люди очень плохо понимают свои конституционные права. И, конечно, это большая просветительская работа, которой мы все должны заниматься. И когда мы начинаем сравнивать себя с какими-то развитыми демократиями, я знаю, в США они учат детей в школе, да, в системе госуправления, государственного устройства и выбором. А у нас даже, знаете, люди с MBA и с хорошим образованием очень плохо разбираются, чем отличается парламент от правительства. Вот. Нужно вести работу. Еще ну, на казахском сам... языке, особенно на казахском. Сложно с этим не согласиться, поэтому да, согласна. Но в я, мне было, очень, не знаю, как всем остальным, <laughs> мне было очень интересно. Я надеюсь, что это, это нас, наша с вами беседа, она будет интересна многим. И, ну, как бы для меня цель вот таких встреч, таких роликов, да, на YouTube-канале, она в первую очередь такая ознакомительно-просветительская, да, если говорить казенным языком. А если своими словами, я просто всегда вижу, я вижу и знаю много интересных, активных, самобытных, по-настоящему честных и приверженных вот идее равенства, да, какого-то улучшения людей. Но с другой стороны, я знаю, что мы между друг друга практически не всегда все знаем. И из-за этого кажется, что нас очень мало, что мы ничего не можем изменить. да что ну, То, что Маша да, сказала, депрессия, периодически на нас накатывает вот эта депрессия, да синдром выгорания, когда ты делаешь, делаешь, у тебя мало что получается. Поэтому в какой-то степени, да вот мисс, моя свою миссию да, я вижу в том, чтобы объединять, знакомить. Всех вас, всех нас и в конце концов, ну как-то объединить усилия, может быть действительно что-то изменится к лучшему. Поэтому к вам. Для наших слушателей, зрителей, подписчиков будущих, настоящих и так далее, я каждого из вас очень попрошу то есть, скинуть ваши ресурсы, которыми, по которым вам можно, вас можно найти, по которым где-то ваши там, отчеты по наблюдению, может быть выступления. Мы под этим роликом обязательно разместим всю информацию, чтобы улучшить вот этот вот нетворки, вот это взаимодействие. И кому, если кому-то откликнется то, то, о чем мы говорили, Ваши мысли, ваши будущие действия, то, может быть, нас станет больше, и мы станем сильнее и эффективнее. Вам я хочу пожелать удачи, здоровья, терпения, благополучия и вдохновения, чтобы оно приходило. Чтобы на вашем пути всегда были и поддержка, и друзья, и соратники, и сотрудники, и все-все-все. Целую, обнимаю, всегда ваше. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо, Роман. очень интересно. До, До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо.